Всем привет, друзья! В этом видеоролике мы сделаем простое и полезное приспособление для любой мастерской. И также расскажу, как можно выиграть вот такой набор биты насадок от Devolt. Условия озвучу в процессе видео, поэтому вам желаю приятного просмотра и поехали! Начиная заготавливать материалы для разных проектов, будь это металл или дерево, то мастерская превращается в склад и порой бывает даже не пройти. А у меня есть свободная стенка, на которой можно хорошо разместить все заготовки и извлечь пользу от свободного места. Сегодня работать будем с доской, а точнее это остатки, обрезки от строительства дома. Также для самоделки нужны будут куски фанеры. Есть тоже очень много разных остатков. Они тоже пойдут сегодня в дело. Доска у нас 100 мм. И в первую очередь сделаем много-много брусков. А точнее, просто распустим их по центру. Выставляю пилу на необходимый размер и глубину. И распускаю доску. Продолжаю готовить бруски, выбрав самые длинные, торцанул и нарезал 4 направляющих по 70 см. Размеры у меня индивидуальные, если кто захочет повторить, делать будете под себя, но не ссыте, тут все реально просто и гениально, и к тому же функционально. Теперь заготавливаю бруски длиной 40 см, выставляю упор на торцовочной пиле и шинкую по-быстрому все заготовки. Бруски готовы. Теперь пойду соберу остатки разной фанеры. Фанеры USB, короче, у меня тут разбросаны по всем углам мастерской и только мешаются. Помимо этого еще есть даже под мастерской. Работать решил с 15 фанерой. Приспособа будет попрочнее, хотя и десятки, как я думаю, хватило бы за глаза. Размечаю фанеру на отрезки по 45 мм, а затем каждый отрезок или прямоугольник. С одной стороны рисую 10 миллиметров, а с другой 5, ну и длина 45. Напилил дисковой пилой и ушел на ленточный станок, хотя по факту можно было и дисковой пилой распустить все заготовки. Все элементы заготовлены, можно немножко убрать заусенцы и приступать к сборке. Для удобства я взял кусочек бруса, по нему буду выставлять глубину паза. Прикладываю сверху и снизу по отрезке фанерки и прикручиваю саморезами. На направляющих брусках делаю разметку. Отступаю по 10 сантимов с каждого края. И уже собираю упоры в единую конструкцию, соблюдая угол в 90 градусов. И притягиваю на саморезы. И затем повторяю эту процедуру со всеми заготовками. В самый последний момент решил укоротить нижние упоры на 10 сантиметров, чтобы не цеплять головой. Заранее рассверлил отверстия, чтобы не расколоть брусок сотым саморезом. И приступил к установке выставил лазерный уровень и пошел монтаж на стену. Друзья, скоро новый год, у меня накопилось немножко оснастки, разные наборчики и хочу потихоньку их разыграть. Условия будут очень простые, вы должны быть подписаны на мой канал, поставить лайк этому видео и написать комментарий, в какой работе вам бы пригодился такой наборчик бит и насадок. Результаты будут уже через неделю, победителя определим через сервис случайных комментариев и результаты опубликую в сообществе канала. И доставка, кстати, за мой счет. Ну а сегодня у нас получились отличные мини-стеллажи для заготовок доски и металла. Самое интересное, что сделаны из остатков и быстро, просто... Ну реально полезно. Ну и в мастерской ходить стало намного приятнее. И в следующих видео, кстати, этот брус и металл уже пойдет в работу. И также что-нибудь разыграем. Поэтому подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем хорошего настроения, всем удачи в конкурсе. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся.